Привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Богданов, тренер по продажам из компании «Мастер Продаж». Мы находимся в городе Кишиневе, Республика Молдова. Я приглашаю вас на бесплатный вводный тренинг 10 ноября 2017 года, который пройдет с 18.30 до 20.30. Что вы получите? Вы получите конкретные инструменты для повышения результатов в продажах. Вы получите четкие шаги для того, чтобы вы получали результаты в вашей области продаж. Вы получите огромное положительное эмоциональное состояние и желание идти вперед. Вы получите четкую информацию о том, какое обучение вы можете пройти в нашей компании. Вы получите все, что вы хотите в случае, если вы это попросите. Поэтому, напоминаю, 10 ноября 2017 года произойдет... Знаменательное событие. Бесплатный водный тренинг по продажам, который пройдет с 18.30 до 20.30. Наши контакты на нашем сайте Мд. Для того, чтобы пройти именно э, и зарегистрироваться на этот бесплатный вводный тренинг, нужно обязательно позвонить нам по номерам телефонов 0794-113 или 067-677-277. Наш сайт masterprodage.md Все будьте здоровы и получайте результаты от продаж. Всем пока, удачи!